компьютер мне надо выиграть выборы Мы тебя, я выиграю без борьбы Всем привет, с вами Ирин, сегодня мы с вами рассматриваем выражение To win in a landslide. Это выражение, как можно уже догадаться, в основном используется по отношению ко всякого рода выборам, и его можно перевести как победить с большим отрывом, или, как это обыграли в Gravity Falls, победить с подавляющим преимуществом. Он победил на выборах с подавляющим преимуществом! Само слово landslide переводится как обвал или оползень, что достаточно легко запомнить, поскольку land это земля, а слайд это скользит, то есть скольжение земли. Ну и теперь можно еще раз посмотреть эту шутку в оригинале, теперь она должна быть более понятна. Landslide... Это выражение существует настолько давно, что в итоге оно просто сократилось просто до слова landslide что используется и в качестве прилагательного, обозначающего с подавляющим большинством и в качестве существительного, что значит победы с подавляющим большинством. Выражение to win и na landslide есть Антони. Он используется значительно реже, но все-таки присутствует. Он звучит как to lose и na landslide, то есть проиграть в обвале. Ну или можно перевести более литературно как потерпеть сокрушительное поражение. На the... этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, ставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Повидно